Рассмотрим сегодня клямерные кнопки. Для установки клямерной кнопки в начале в материале, на который устанавливается кнопка, надо проделать отверстие. Это у нас будет задняя часть кнопки, а это лицевая часть кнопки. для установки кнопки нам потребуется специальная насадка на пресса для клямерных кнопок на самом деле она универсальная потому что позволяет устанавливать клямерные кнопки разных размеров если у вас стандартный пресс типа tep 2 то тогда вместо Подставки стандартные для пресса. Вам потребуется другая подставка, которая более массивная и выше по высоте. Проведем эксперимент. Попробуем установить камерную кнопку на обычные подставки для пресса. Как видите, из-за того, что стандартная подставка имеет недостаточную высоту, развальцовка кнопки не произошла. Теперь установим специальную подставку. Как видите, другое дело. Обратная часть кнопки хорошо установлена. Теперь установим лицевую часть кнопки. Кнопка установлена и закрывается она таким характерным звуком. Вот в чем заключается разница между стандартной подставкой на пресс и специальной подставкой для установки клямерных кнопок. А это соответствие насада к частям кнопки.